Короче, смотри, я думаю, знаешь, как сделаем? Нам пойдем. На идти. Я думаю, нам надо в эти странные пещеры, да, и пойдем на вертолет. Мне кажется, мы пол времени просто будем бежать. Ф смотри, здесь точка. Да, глянем Блин. просто. Блин. Эй, что здесь точка. Опа, я нашел лагерь! Okay, и палатки okay. нашел. Привет. Привет. Привет. Как с ними базарить? Они. Р... Ой. Они очень букуют на меня. Хорошо, они меня прогонять начинают. Ну здесь палатки снизу, пофиг. День. Я убил оленя. Хорошо. Опа. А, опять копать. Копать, да. Да. Это. А, да. Давай здесь переспим. Все, я поставил на две палаточки так. Все, сделал костер. Смотри, видишь, она начинает. Смотри, хорошо. Когда можно конечно, на она готова? А, вот, смотри, видишь, они подгорать начинают. Вот, готовые, готовые, смотри. Давай спать, давай спать, спать. Короче, поднимаемся наверх в эту пещеру. А, это первая, Это самая первая пещера, помнишь, да? Я племя нашел. Их здесь очень много. Слышь, они стоят и смотрят на нас. Смотри, здесь женщина идет на меня. Стой, ты видишь, пусть, да? Пусть и подходит. Э, пусть. Нет, не трогай. Надер... Пойдем отсюда, пойдем отсюда, просто пойдем отсюда. А мне а, Нет, нет, нет, не пойдем, не пойдем, не пойдем. Не залезь на меня. А, или Сейчас ты залезешь. Да. Мне кажется, так не должно быть. У меня выносливость. Нет. Я упал, я упал, я упал, я упал, я просто упал. Я разбился, Егор. Я прям люто заскрипил. Спасибо. Вот, давай по вот этой воде. Я прям, я пришел к пещере, слышишь? Здесь э, сейф можно сделать. Не, ну пещера вообще лютая. Тут какие-то припасы. Так. Моя лежит предположение, что здесь может что-то взорвать. У нас есть граната. Бросишь? давай. Давай, бросай. Я побежал отсюда. Нет, вообще. Ну хорошо, смотри, видишь, сверху у нас тоже, на самом верху, источник воды, видишь? Вот пошли на него тогда, получается. Потому что там тоже есть пещера. Ты видишь, на какой мы высоте? Нормально. Слышь, потом с этой горы можно, а нет, смотри, нам дальше, видишь? Прям ровно дальше можно идти. Здесь... Здесь... Ну, та же самая. Да. Какую да. из пещер мы пойдем? Эээ, вон туда, на самом верх. Опа, ой, ущелье какое. Куда ты идешь, подожди. Я уже ушел внутрь. Так, вот это, ой, здесь какая-то череп. А, здесь здесь ящики. Да. Здесь кроме консерв и веревки больше нет ничего. Ладно, поехали, поплыли. Пойдем на эту точку. У меня есть уровень силы 2 был только что. Пещера. Здесь есть что-то, смотри. А это лаборатория какая-то. Опа! Офигеть! Егор, здесь я первая развилка. Войдем наверх с тобой. Идем вместе. Здесь пара. Значит, идем вниз. Ага, вот-вот. Я про это говорил. Нам да. Причем две точки, откуда входить уже. Я нашел три креста. И здесь нужно копать, здесь прям четко лопат нарисована. Ну пойдем на вот эту точку, которая около берега. А, здесь, белый, народ, здесь народ! Здесь народ! Тут больше. Тут чел больше авринкенов. И он с золотой маской. Ты смотри! Куда? Ты жирный пончик идет, ты видишь? Они загрелись. Они смотрят на нашу реакцию. Если мы сейчас будем стрелять, то это не очень будет. Кстати, прикольная анимация у них, да? Пойдем, пойдем, слышишь, пойдем. Вирджиния. Она сама к нам прибежала. Значит, она, сама, она будет нас преследовать. Как задобрить ты ее? Смотри, она сама подходит, она сама подходит. Убери оружие, быстро. Бери. По одному, по одному, стой. стой подходит, привет. подходит, не двигайся. Ой. Привет, красивая. Подожди, а что нам делать? Он танцует. По шагу, по шагу. Нет, она бежала. ее барыгены спугнули. Забей. Я, все, я, я сейчас просто каждого из них. Че надо? Стой, подожди, он не бьет пока. Пойдем да просто пойдем. Пока я их не убил. Я зол на них. Здесь что-то есть, Егор. Пожалуйста, пусть бы здесь что-то важное. брезент да смола, батончик, батарейки. Здесь какие-то шарики. Ё. Давай поспим, давай поспим. Ладно. Ё-моё, ключ карты Келвин, на вот эту точке. Пойдем на ней на эту точку как раз. Флаг какой-то, смотри. С гольф играли походу? Ну да, здесь копать. Я даже... Мы полкарты карты обижали. Смотри, Ну мы смотри, мы одну чисто половину карты обошли, понял? Да. Пойдем вторую обходить, что ли? Я не знаю, когда мы сидем. Но в эту пещеру мы точно точно не пойдем. Мы там были. Здесь смотри палаточки, патроны, мачета, мачета. На... Мачете. По-моему, это первый хороший. Yes. Я нашел крепление для дробовика. Вот пойдем, пойдем обратно, пойдем обратно. Ладно, пойдем, смотри, видишь, что это третья зеленая точка. Я не знаю, мы на ней были или не были, пойдем на нее. Смотри, вертолет. Мы вот, видишь, те две пещеры спереди и зеленая точка. Мы на них не были. Я себе говорил что нам нужно на вторую часть. Смотри, мы здесь не были, мы здесь не были. Знаешь, что здесь пещера. Пещера. А лаборатория. Здесь опять, походу, ключ карта нужна. Нет, вот здесь внутрь уже. Я сквозь текстуру взял. 3D принтер. Мы можем, вот, все Давай, Здесь засоимся. Давай, делай маску. Делай маску. Две маски делаем. <связать> так, и теперь давай техноткань, что это. Во, техноткань, <связать> <вот связать> это вот <связать> <нет>, техно <-ткань, связать> это есть. Нет, техноткань, это скорее всего вот эта броня, видишь? Я думаю, <связать> потом. <связать> Пойдем, слышишь дальше. Здесь просто белая комната. Походу, здесь опять нужно. Да, да, да, да, да. Еще одна карта. Да, карта нужна. Да, смотри, вот эти <связать> пещера, <связать> Вот эта пещера получается. И впереди у нас три, видишь еще, и точка там тоже. Так, <связать> вот и пещера. Вот пещера, вот. Ой-ой-ой. Тут вообще люто, ты видишь, да? Тяжелые пули. У меня отсюда ли пришли? Е е Егор, что это? Ладно. Погоди, граната, граната, граната, граната. Все, давай. Я просто гранату случайно бросил. Нет, а, нормально. Не здесь что-то... Здесь еще Бергина. Подожди, здесь что-то есть. Типа, знаешь, избранный, может быть. Я не знаю, я не, знаю, я не предполагаю. Здесь что-то есть, короче. Я, я верю, я просто чувствую, я ее прям вот я чувствую эту лопату. Ты, ты что это, это что такое? Это? Пойдем отсюда, пойдем дальше, что? просто идем дальше, пойдем дальше, да. А? Смотри, а, там дальше что-то. Беги, беги, беги. Развилка. Развилка, развилка. Лево, я налево пошел, подожди. Нет, да, пойдем налево. Еще развилка. Еще одна развилка. Это он нам нужен был, слышишь, Егор. Поехали на нем. Ну не знаю, ты я подел. Прибыл... Да? да, да, да, я выхожу из пещеры. Я не знаю, как, как ближе поспить. Давай пойдем в эту пещеру. В самую первую, видишь, которая самая верхняя. От нее пойдем в правую пещеру, потом вниз ходим на вот эту point. И потом наверх на пещеру. кажется, там будет опять копать. Да, мне тоже так кажется. Но проверить не Проверим просто. Ой, -ой, Ой, ты видишь, эту пещеру. Да, я думаю, здесь. Мне кажется, очень много развилок будет. Да, вот теперь нужно, по-моему, экономить, потому что они как-то странно действуют. Я нашел баг, и я понял, что это за что почему нас так быстро попадает. При перезарядке все патроны не добавляются нам, они а аннулируются. Понял? Здесь, видишь, ящики. Ну, здесь храна больше нет. Ну, в принципе, я и даже рад, знаешь. Смотри, вот это первая пещера, потом мы можем взять пещеру в зимнем биоме, хотя каждая пещера в зимнем биоме нам не приводила успехов, да? Давай, смотри, нам вообще ключ-карт нужно найти для начала. Но, мне все кажется... Все клю... Да, мне тоже кажется, в какой-то этот дичь полюбово он закопана. Ладно, пойдем короче, на вот эту верхнюю, и тогда уже вниз сходим, потому что у нас вариантов не особо. Вот она. Здесь есть ткань. Ура! Веревки, консервы, чел с шапочкой классный. Пойдем на эту зеленую точку, где сейчас Кейл. Да, здесь копать. То, что мы смотрели. Пойдем внутрь. Вот! Во видишь, это тапищ. Вот, Егор, помнишь, мы тогда сказали то, типа точно. Я забыл про нее. Это же три часа назад было. Все, погнали. Наконец-то. Нашли это чертово место. На день главное, а -а акваланг. Очень странная физика. А, подожди, это тупик? Нет. Нет, вот сюда, видишь. Так, здесь облигены О, да. Они слепые, забей на них. Здесь их куча, вот почему. йо <мас> <-моё>, здесь горка! <мас> это катсцена. Нет, это, это горка, но я... Ладно. Скорее всего, опять вот плыть. На свет, на свет. Да-да-да. Да, да. Что это такое? Рабочий. Что, лопата, Короче. лопата, лопата. Лопата. Собирай, собирай, бери все, собирай. Все, бери все и что это такое? Давай сюда вниз. Мы не, мо... не можем. Благодарю за просмотр и решил закончить на этом моменте, потому что видеоматериал, как я говорил в прошлой части, занимает 5 часов и 40 минут, и поэтому. Я разбиваю это на части, это вторая часть, где мы походили в пещеру, добыли лопату и все прочее. что вы увидели в этой серии. А в третьей серии мы уже пойдем на раскопки и, возможно, уже будет финал.